Расширение сотрудничества между участниками машиностроительного рынка. Вот главная тема, ради которой в выставочном центре Казанской ярмарки собрались представители ведущих машиностроительных предприятий. Это одно из самых значимых для региона событий, предлагающих передовые решения для модернизации российского машиностроительного комплекса. Свои последние разработки новейшее оборудование представили специалистам и предпринимателям организации из 14 государств мира. В Участники за рубежа два раза больше. Мы искренне приветствуем как наших российских коллег, так и зарубежных. Мы, республика, машиностроительная, и вся эта работа, она надолго, потому что без развития, без новых технологий, без новых станков, оснастки – Производить высокотехнологичную продукцию невозможно. Об этом знают и в Казанском федеральном университете. Практикуется широкое использование виртуальных и симуляционных технологий. В инженерном институте активно развивается робототехника. Наш университет. Как стал федеральным, все это время мы развиваем инженерное направление в университете. Оно у нас имеет распределенный характер, распределенное по всем факультетам. Но есть еще инженерный институт, который координирующую функцию выполняет. Ну, университет очень большой, а вот эта выставка, она и эти вот мероприятия, которые здесь связаны с мошенстроением, они несколько узкозаточенные. Поэтому мы здесь больше позиционируем именно в передовых направлениях. Анастасия Иванова, Руслан Уразаев, универ -Ньюс.